Эта пара, медитация жизни, медитация смерти, может безмерно вам помочь. Вечером, прежде чем заснуть, сделайте эту 15-минутную медитацию. Это медитация смерти. Ряпьте и расслабьте тело. Почувствуйте, что умираете, и тело не может пошевелиться, потому что вы умер. Создайте ощущение, что вы исчезаете из тела. Продолжайте 10-15 минут. И через неделю практики вы начнете это чувствовать. Медитируя таким образом, уснуйте. Не переживайте медитацию. Пусть она превратится в сон. Если вас охватывает сон, погрузитесь в него. Утром, как только вы проснетесь, не открывая глаз, сделайте медитацию жизни. Чувствуйте, как вы наполняетесь жизнью. Жизни становится больше и больше. Жизнь возвращается, и тело полно энергии и сил. Начните двигаться, покачиваться в постели с закрытыми глазами. Чувствуйте, как в вас течет жизнь. Чувствуйте в теле огромный поток энергии, противоположность тому, что чувствовали в медитации смерть. В медитации жизни – вы можете глубоко дышать. Чувствуйте себя полным энергией. Чувствуйте, что с каждым вдохом у вас входит жизнь. Чувствуйте себя наполненным и очень счастливым, живым. Затем через 15 минут встаньте. Эта пара, медитация жизни и медитация смерти, может безмерно вам помочь.